только поближе к сосне, и стал выжидать. Косач в это время, не обращая на самца ворона никакого внимания, выкликнул свое, известное всем охотникам, «Кар-кар-кекс». И это было сигналом ко всеобщей драке всех такующих петухов. Ну и полетели во все-то стороны крутые перья.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 Сплетенные корнями деревья, прокалывая друг друга сучьями на все блудово болото, зарычали, завыли, застонали. Деревья так жалобно стонали, что из полуобвалившейся картофельной ямы возле сторожки Антипыча вылезла его гончая собака Травка и точно так же в тон деревьям жалобно завыла.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 «А упустите меня, травки я все перешипну». И вот умер Антипыч. Вскоре после этого началась Великая Отечественная война. Другого сторожа на место Антипыча не назначили, и старушку его бросили. Очень ветхый был домик, старше много самого Антипыча. И держался уже на подпорках. Как-то раз без хозяина ветер поиграл с домиком —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 Хозяин любил ее, кормил и берег от волков. А теперь, когда умер Антипыч, ей нужно было, как и всякому дикому зверю, жить для себя. Случалось не один раз на жарком гону, она забывала, что гонит зайца только для того, чтобы поймать его и съесть. Для того забывала Стравка на такой охоте, что, поймав зайца, тащила его к Антипучу. и тут, иногда услыхав стон деревьев, взбиралась на холм, Бывший когда-то избушкой, и выло, и выло. К этому вою давно уже прислушивается волк-серый помещик.